Всем привет! Сегодня посмотрим на еще одну игру. Ну, тоже вроде как для программистов. Она подпадает под некие э, характеристики, если так можно сказать. Короче, вроде как игра для программистов. Но не совсем программистов. А для Кулхацкиров. Короче, э, уже у меня была в обзоре подобная игра. Она называлась... По-моему, Hacknet, если не ошибаюсь. И она была в стиме. А это не в стиме, это вот у нас браузерная. Я в нее не играл. Я, ну, понятное дело, пару раз вот так вот запускал, смотрел. Вот, Ну и, соответственно, сейчас быстренько посмотрим, что да как. И все. То есть, опять-таки... Цель не рассказать, как в нее играть, а, так как мы же программисты, то я думаю, каждый сам с интересом для себя разберет, либо же отбросит. Так вот, вот эта игра, как она называется? Что-то битбаннер, Burner или... Короче, какая-то игра. Ссылка будет в описании к видео. Итак, ну это... Я даже не знаю, тут логиниться надо или не надо. Сейчас э, посмотрим. Ну, это туториал, да, э, вводное. Э, ну, и тут написано, что, короче, будет показано, как и что э, делать, да, для начала. Итак, начнем, чего мы начнем? Start page. Вот здесь у нас я смотрю, а, блин, блин, back. тут было, было, было, во, во, это какой-то киберпанк-рпг, и типа сейчас 2077 год. Вот так вот. И в 2077 году вот так вот все, походу, выглядит. Так, что мы идем? Start Page. Вот я клацнул. Тут у меня есть какие-то деньги. Деньги. Ага, сейчас типа тысяча. А заработал я, наверное, 0. Короче, давайте быренько. Пройдемся. Пройдем вот это небольшое обучение. Я не знаю, большое оно или нет, но попробуем. Так, так показывают важную информацию по моему прогрессу. Харизма, тут что-то вон какие-то есть характеристики. И сколько я играю? Да, 2 минуты 11 секунд. Хорошо, next. Next. Давайте кликнем терминал. Ну давайте, что нам тут делать? Давайте, давайте help введем. Ну, давайте help. Наверное, помощь. Ага, это помощь по каким-то командам. Ну, терминал нам показывает, напоминает терминал Unix. Вот, так, что дальше? Давайте LS посмотрим список Список файлов. А здесь nuc.exe. Что теперь? Теперь э, нам нужно запустить эту New XZ. Вот так? Нет. О, история хранится. Вот я стрелочкой нажимаю вверх. Не понял. Вот так вот что ли? Ну следуйте туториал. А, блин. Я ну, не люблю я читать. Там написано скан функцию. Так, скан. Что такое скан? Показывает информацию о доступных э, соединениях. Э, Что нам надо сделать? Ну, по ходу нам надо будет все ломать, э, мутить деньги, воровать и все такое. Пока за нами не приедет э, кто-то в форме и не заберет нас. Так, ну вот список есть, скан есть, Просканировали. сканировали. Что нам надо дальше делать? Надо делать вот так вот скан. И анализировать анализ вот вот здесь в руководстве написано ну давайте проанализируем что-то еще что мы проанализировали есть какое-то некое имя доступа нету нигде доступа нету сколько памяти сколько открытых портов по нулям и Сколько требуется э, скилла да, для э, взлома? Ну, я так понимаю, у нас пока самый первый уровень. Значит, будем ломать, наверное, вот эту сеть. Что нам надо для этого сделать? Значит, нам надо э, двоечка. Что Скан, Анализ 2. Что 2? Вот так вот 2. Почему? два? Э, глубина или что? А, ладно, пофиг. Нажали. А, типа оно поглубже сканирует. Все, я понял. То есть, скан-анализ оно сканирует по умолчанию. Если мы двоечку, то поглубже. Если троечку, то не работает. Врон. А что такое? Ты чё? Вот же два. Ладно, второй раз не хочет. Ну, видимо, включено руководство, поэтому оно не допускает сейчас а, свои команды. Ну, от фонаря типа. Так, давайте попробуем подкат подсоединиться. Пишет вот руководство нам connect foodstuff. Ну, вот, да, у нас уровень взлома, я так понимаю, сейчас единичка. И давайте попробуем, попробуем подсоединиться. Давайте, connect, ну, контроль V работает, да, буфер обмена данными работает. Ну, и что, connected, написала connected, ну, давайте... Анализ. Анализ, я так понимаю, сейчас применяется к текущему соединению. Текущее соединение у нас вот вот эта сеть. Хорошо, так, проанализировали. Чем мы тут видим? А, уровень нужный для взлома 1. Успех для взлома, ну, успех взломать 38%. А, время для взлома 51 секунда. Все закрыто. А, общая сумма денег, ого, 2 миллиона долларов. Круто, это круто. Что нам надо делать дальше? Так, так, так, я вот все пропускаю и иду непосредственно. То есть я это не читаю, но рекомендую вам почитать. А, так, Run New XZ. Ну давайте, New я так понимаю, это специальная программа, которая все будет делать. И что теперь? Мы получили root доступ, да? Родительский доступ, корневой, или как его правильно перевести. Короче, админский доступ получили. Оказывается, все легко и просто. Мы уже, я так понимаю, совсем рядом с этими двумя миллионами долларов. Так, что теперь надо? Надо выполнить команду хак. Вот так вот все легко и просто. Ага, и пошел взлом. Ну что, сейчас мы пробуем сломать сервер. Если все будет хорошо, то я так понимаю, все будет хорошо. Эм, так, фейлот. Да как так? Почему? Не понял. А, -а ну-ка еще раз. Please follow. Ну хорошо, а что а тут фоловить? Не получилось сломать. Угу. Какие команды мне тут надо сейчас выполнить? Количество денег из Not Limited неограничено или что? Хорошо, давайте Next. Так, поломать не получилось. Что-то нужно сделать дальше. А Что? А а что? А что? А если LS, Что у нас там? Нет. Говорит. Ну, ладно. Давайте. В... А, нужно создать новый скрипт. Я понял. А где его тут создавать? А, из, у скрипта должно быть такое расширение. А, хорошо. А как его создать? А, чтобы создать nano command. А где тут nano command? Ну, nano это... Такой редактор э, терминальный в Unix. Ах. Help, давайте help, еще раз нажмем, не, ничего не хочет, но дайте мне тогда тут команду, что мне на, нажать надо? Nano, ну ладно, давайте Nano напишу, Nano, нет, не хочет, Это, зараза, если так, на Na, Nano, и так не хочет. Back. Если все хорошо, то понятно. Но у нас не все. Мы не, у нас не получилось сломать. А если еще раз мы запустим нюк... Не, не, надо нам что-то сделать. Так, так, так, так. Э, стать... Стать... А, вот, create скрипт, наверное. Не, не хочет. Не хочет. Не хочет. Вы можете ну автоматизировать взлом я понял только как мне э, скрипт создать не ну так точно не будет вот на но не не хочет Ин... а вон же написано я невнимательно читаю на но да надо же сказать какой скрипт мы создадим хорошо давайте создадим скрипт для нашей сети. Вот он. Скопирую вставлю. Вот так вот. Да. О! Так, это редактор скриптов написано. Вы можете использовать это, чтобы короче, создать свой скрипт, который будет ломать наш сервер. Ну, в хиле. Начнем с цикла, говорят, напишите. True и и и для этого нам надо вызывать команду команду хак и команду одинарной кавычки будем одинарной и команду хак для нашей сети давайте давайте вот так вот, да Хорошо, так, теперь, чтобы сохранить и закрыть редактор, нажмите кнопку там где-то вверху, батом внизу, вот, save, или нажать Ctrl плюс B. Мы нажмем кнопку. Сохранили, что теперь дальше? LS, LS ничего не покажет. Хорошо, давайте, фу. Так, хорошо, сейчас у нас есть скрипт. Скрипт... Скрипту нужно какое-то количество, я так понимаю, памяти вот здесь написано. Короче, говорят, напишите free. Напишем free. Что у нас тут? 16 гиг. 16 гиг это хорошо, потому что мы... А вот здесь, кстати, непонятно, RAM 16. Это мегабайт. Наверное, гигабайт, потому что 2007... Или терабайт, все-таки 2077 год. Ладно, запустим наш скрипт. Run. И я вот это скопирую. Блин, что-то только что шею потянул. Да так потянул, что двигаться не мог. Так, что такое? Это может занять несколько секунд. Хорошо. Ты-ты-ты-ты. Проверьте статистику нашего. Короче, кликните на Active Scripts. Вот я кликнул на Active Scripts. И чё? И что тут происходит эта страничка показывает информацию какую короче короче давайте обратно в терминал говорит ну вернулись мы в терминал что дальше tail tail tail насколько я помню позволяет нам выводить какие-то ну информацию из файла и не только. Короче, я применял эту программу TAIL для того, чтобы для того, чтобы отслеживать новые изменения в файле. Ну, обычно это лог файл. Что тут будет? Тут будет, что она написала? Скрипт Failed. Не получилось. Так. Если вы Uh, JavaScript developer. То можете куда-то там. Не, я не JavaScript developer. Я так зашел посмотреть. Так, что нам надо делать дальше? Uh, Kill скрипт или клоус Не, говорит вот хакнет notes. Давайте close. Что мы здесь видим? Uh, купить какую-то. ноду хакнет ну давайте купим и чё купил я опачки и бабло потекло 1 доллар в секунду блин круто На... ну да все в секунду это круто да так теперь давайте нажмем кнопку га города или город сити Ох ты, что это а, это мы типа по городу, и в городе есть какие-то, я так понимаю, заведения. Хорошо. Кликните на туториал. Ну, кликнул. Вот по ходу туториалу конец. Финиш. Хорошо. И вот это и все? И я все понял? Так, есть yes, yes. а, документацию можно. Старт так. For starting to read cat, Блин, а что теперь делать? Просто вот так вот сидеть и ждать, ждать. А ну-ка скан. Какая там команда еще была? А, не, не, давайте статистику посмотрим. Какой у меня уровень? Уровень 1. Хорошо. Игру э -э можно сохранить. Save game. А где она сохраняется? Елки-палки. Давайте тут. Ух ты, локализация есть. Ух ты, даже на русском. Ничего себе. Так, сохранить игру. А, -а, -а как она а -а сохраняется? <связать> Экспортировать А как ее сохранить на диск? Опа, рублей, смотрите э, Типа локализация русская э, Но... но все все равно на английском это типа сколько рублей да так где тут английский короче я думаю по поводу игры вы все поняли надо что у нас в опциях в опциях у нас логи логи какие то дальше в опциях у нас документация а вот смотрите, все норм здесь есть документация и и и, и я вам скажу здесь немало каких-то функций. Круто, то есть игра ну какая-то заявка на серьезность есть потому что здесь смотрите много всего и я думаю как минимум можно научиться писать скрипты писать скрипты и познакомиться с терминальными командами я думаю со многими терминальными командами но но но но апгрейд это 520 долларов надо подождать ладно меня интересует вопрос Сохранение этого всего Оно по кукам или как оно Сохраняет Потому что ну давайте я Закрою Закрою это все добро Вот так вот закроем вкладки И запущу сейчас заново Так и чем ну, ну Где мои э, Характеристики где тут? Где тут? Статс. Вот, да? Да, вы знаете. Э, опыт идет. Э, и игра... Да, продолжается. То есть вроде как даже... А как сохранять? Что такое Save Game? Ну, сохранили еще экспорт. Ну, куда экспортнуть? Сюда. А импорт есть. Давайте посмотрим на на вот это вот действие. О, о о да, джейсон, только я так понимаю, тут джейсон зашифрован. Ну, что-то мне кажется, или бейс-64, или бейс-64. А может и не бейс Короче, этот джейсон зашифрован. А для чего? Что мы с ним можем делать? Импорт... А, вот, мы можем импортнуть. Все, я понял. То есть мы можем сделать какое-то сохранение по игре а потом типа если что-то не получилось мы неправильно пошли, то скорее всего мы можем импортнуть давайте попробуем, смотрите 22 доллара наверное 22 тысячи долларов блин, это много походу ладно, давайте импортнем по идее все равно должно быть меньше должно быть меньше так э, э, да, и что по-моему меньше не стало денег не не стало короче короче фиг его знает что 10x это что типа скорость или не понятно короче я думаю вы поняли я думаю кого-то это все заинтересовало это добро вот и кто-то возможно в это даже поиграет кто-то в это поиграет. Где тут мои скрипты? Давайте. Nano. LS. А, вон, есть, есть мой скрипт. Nano. Во, все есть. Все осталось. Э, ну, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.